Известный американский телеведущий Такер Карлсон заявил общественности, что президент России Владимир Путин задавал справедливые вопросы в интервью корреспонденту Киру Симонсу с телеканала NBC США. Так он отреагировал на слова российского лидера о штурме Капитолия в ходе своего авторского шоу 15 июня на американском телеканале Fox News. Нужно отметить, что Симмонс задавал самые разные вопросы главе российского государства и порой даже перебивал Путина, когда ответы ему не нравились. Американская исключительность отразилась даже на его манере поведения и журналистской этике. Карлсон обратил внимание, что его коллега задал Путину некорректный вопрос, отдавал ли он распоряжение о устранении оппозиционера Алексея Навального. В ответ хозяин Кремля переспросил, кто стоит за приказом о применении силы против американских граждан, которые пытались попасть в Конгресс США в январе 2021 года. Карлсон отметил, что в обычных обстоятельствах телеканал никогда бы не пошел на демонстрацию видеозаписи зарубежных врагов, критикующих США, после чего показал отрывок интервью Путина. «Вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский?» А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями. Им грозит тюремное заключение 15-25 лет. Разве это не преследование за политические взгляды? Некоторых обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Некоторых вообще в грабеже обвиняют. Они пришли не грабить, сказал президент РФ. Карлсон печально констатировал, что до сих пор неизвестно, кто и почему убил Эшли Бэббит в здании американского парламента. «Безымянным федеральным агентом сейчас разрешается убивать безоружных женщин, которые выходят на протест? Это теперь нормально?» — поинтересовался Карлсон у зрителей.